19 июня, Манас и перевернутая Райта. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены сегодня. Воображение то и дело будет увлекать наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом будут находить свое воплощение в реальности. Лучше потратить этот день на активный отдых или посвятить себя искусству. Поездки сегодня неблагоприятны или они просто не состоятся, скорее всего, вы сами даже передумаете куда-либо ехать. Но день благоприятен для любой креативности, хотя пока только в виде планов, которые нежелательно никому озвучивать даже. При общении учтите руну Манаса, она всегда усиливает эго человека, и каждый будет интересоваться только собственной персоной, гораздо больше, чем собеседником. Близким людям не лезьте сегодня в душу, не надоедайте своими советами, займитесь лучше собственными делами. Совет нужен только тогда, когда его кто-то спрашивает. Юридические дела и дела, связанные с вложением денег, в принципе, пройдут без особых осложнений сегодня. А с косметическими процедурами лучше повременить. Чистка лица в этот день может оставить после себя рубцы и шрамы. Не стоит также проводить депиляцию, делать маникюр и педикюр. Начавшаяся в этот день болезнь может затянуться на неопределенный срок. Существует большая вероятность получить травму и нежелательно напрягать сегодня зрение. Самые уязвимые органы в этот период – стопы и кожа. Возрастает вероятность крепковых поражений, аллергии и различных инфекций. Будьте внимательны, следите за состоянием здоровья и принимайте профилактические меры при первых признаках недомогания. Не рекомендуется сегодня проводить водные процедуры, делать массаж и нежелательные интенсивные тренировки тем, кто занимается спортом. Тем, кто э, любит поковыряться в огороде, сегодня наступает благоприятный период для посадки большинства культур, особенно корнеплодных и луковых. Можно посадить картофель, цикорий, корневые зеленые культуры, позднеспелый шпинат, крес-салат, щавель, лук-батун горох, фасоль. Можно высаживать рассаду и пикировать сеянцы. А цветоводам это отличные дни для посадки любых цветов, особенно клубневых. И для укоренения черенков тоже очень подходящий период. Можно сажать также малину, виноград, клубнику и другие ягодные кустарники. А еще можно скосить газон. Не рекомендуется сегодня обрезка и обработка растений химическими препаратами. А поливы и подкормки очень умеренные. Из заготовок лучше всего сбор листьев лекарственных растений. Фаза луны убывающие в третьей фазе. В знаке зодиака Водолей, будет до 2 часов 3 минут. Потом переходит в знак зодиака рыбы. 20 лунные сутки Начнутся в ноль часов 38 минут. Сегодня и энергетом этот день хорош для практик развития ясновидения и предсказания. А еще в этот день хорошо получать магическое посвящение. Может быть вы именно этот день выберете для того, чтобы записаться ко мне на курсы. Целителям сегодня будут хорошо удаваться чистки, направленные на снятие чужого магического воздействия Очень хорошо будет удаваться лечение глазных и кожных заболеваний, а также заговаривание грыжи Не рекомендуется использовать для лечения других собственную энергию, потому что потом будете очень долго восстанавливаться Не забывайте устанавливать на себя защиты не только при работе, но и даже при диагностике Мастерам-артефакторам сегодня очень эффективна работа с камнями и необычайно хороший день для налаживания контактов с домовым. Ему нужно обязательно сегодня оставить угощение. До встречи в следующем дне, друзья мои. Буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. До встречи в следующем дне.